Ребят, я ее не беру. Может, вы можете Людей, которые хорошо дерутся, он сказал. Отрубили кому-то. Oh, Женька без меня вот такую тачку купил. Okay. Okay. Все, ребят, Мазарати отдал, поехали дальше. Итого две машины, за полчаса уже скинул. Через пять часов кидываем следующую. А еще, ребят, смотрите, какую лечку себе купил. Раз. Открываем водичку и умываемся. Нормально? Машину забрал, умылся и поехал дальше. Все? Нормально? 2,5 галлона, 9 литров. Короче, ребят, нашел мексиканский сервис просто где-то на трассе. Пока еду, заехал. Идем, идем поглажу. Смотрите, ее гладишь? Потом отворачиваешься, смотри, что она будет делать сейчас. Давай, типа, еще, да? Еще, да, хочешь? Ну все, все, все, все, хватит играть со мной. Все. Короче, смысл в чем, ребят? У меня вот это Valve Steam, это, кажется, называется. Вот эта штука, сосочек, да, по-русски. Сосочек, видите, он здесь крепко, а с той стороны, внутренний. Я его подтянуть не могу, здесь контрагайка есть. Подтянуть ее не могу, ни, ни, ни, но рука туда не помещается. Они, они need... change on the right side. Но, no, no, no. okay. Ну, соответственно, ребят, надо сейчас вот это колесо снимать, а за ним уже следующее снимать, либо просто подтягивать. Собственно, таким образом и починить. Иначе никак, ребят, сам я с этим справиться не могу, приходится отснимать. Но я зашел, нашел, видите, мексиканский сервис, это будет лучше, намного лучше, они а быстро. Один мужик, он сейчас мне быстро все сделает за 20 минут, за 30. Лучше, чем в американском, который будет тянуть время просто, чтобы по часам заработать. Вот, ребят, видите, вот этот Valve Steam, вот он течет, видите, здесь прокладку пробила. вот она вся трясется, короче, ее надо просто, ну, менять, во-первых, эту резиночку, либо затянуть. Затянуть это временный способ, а вообще-то, конечно, менять надо. Я ничего не сделал, только на севере, если только снимать колеса, понимаете? Наружную я закрутил, наружную я могу подкрутить, а внутреннюю я никак не подкручу, так что пришлось вот так делать. Блин, ну мексиканцы просто молодцы, работяги, быстро, просто без лишних слов, быстро-быстро-быстро дело-делать Я говорю, чувак, я специально к вам поехал, потому что, говорю, американцы на лавте Я проехал мимо лавса, там, говорю, тормозные очень, поэтому я к тебе поехал, знаю, что вы шутеры, ребята Он сказал, что я люблю русских, там, говорит, много людей, которые хорошо дерутся, он сказал Не знаю, кого он имел в виду, наверное, Хабиба, но он любит валяться больше Ну ладно, я не спорил Ребята, опять такая же история происходит, представляете? Опять меня спускает колесо. И я вдруг здесь понял, что дело было, оказаться не в бобине. Мне не нужно было тот сосок менять, хотя он был плоховато, он же шатался. В любом случае, его бы время тоже пришло, там прокладка была пробита. Смотрите, что я нашел. Оп-оп-оп, видите, пузырица. Здесь какой-то гвоздь. Сейчас я его вытащу, а потом туда жгут ставлю. У меня есть специальный жгут, знаете, такой. На какое-то время этого хватит чтобы доехать хотя бы день-два. А потом, соответственно, это колесо взорвется. У меня такая ситуация уже была. Но она, честно говоря, лысовата, видите? Знаете, почему она с края лысая? Потому что я где-то разворачивался на горячую, и такая ерунда произошла. Но ничего, у меня есть набор, сейчас все сделаю. Сейчас все будет, ребята, не переживайте. Жгутики это хорошо, но, честно говоря, для моего давления это все равно не очень. Вытащил. Вот он. Оставляем его здесь, чтобы другим водителям не попался. И теперь надо вот этой вот ерундой дырку сделать больше. Крутили, надо теперь резко выдернуть. Потом еще раз и еще раз, чтобы дырка стала большой. Получилось. Теперь готовим жгут, ребята. У меня как раз один остался. Теперь эту сосиску, надо у туда ставить. Вот так. Сосиску вставил. Ребят, смотрите, и резко вытащить надо. И получили, а? вот так. Блин, все руки, ребята, от этого клея. Странная ерунда, зачем она нужна? Чтобы мягче быстрее заходила, что ли. И все, ребята. Сейчас я резко вот эту штуку вытаскиваю, сосиска остается внутри, и все, мне потом качаю колесо, подкачиваю, мне эту баллон хватит. На сутки, на двое, потом она взорвется все равно. Потому что давление очень большая, и сосиска она для легковых. Вот так. Все, ребят. Вуаля. шикаем, проверяем. Видите, никаких пузырьков. Все отлично. Но это ненадолго. Можно ножом еще обрезать, но смысла особого нет, потому что она все равно сейчас об асфальт оботрется. Ребят, сегодня с самого утра начал работать. Хотел быстрее завершить, успеть. но ну, вроде успел. И покушать некогда было вообще. Сейчас только освободился, заехал в ближайший просто мексиканский вот ресторанчик. И мексиканцы даже говорят по-испански, по-английски никто не говорит вообще. Они надают меню, а там тоже на испанском. Я говорю, я знаю, кисадили, что такое, но я кушал много раз. Вкусная штука. Можно ее. Она начинает дополнительный вопрос на своем задавать. Говорит, вот это, вот это, вот это добавить. Я говорю, я не знаю, я не могу сказать. Давайте что-нибудь. Я говорю, я голодный. Дайте мне поесть. Не знаю, что они сейчас принесу. Главное, чтобы не какие-нибудь вот такие вот чипсы, сухари. Говорю, лимонад есть? Есть. Большой, маленький, большой. В итоге вот такой вот литроху принесли. И вот какую-то ерунду еще, какой-то суп горячий. Что это такое? Попробовать, не попробовать. Это что, язык, чей-то что ли? Отрубили кому-то. А, о, вот это это вкусная штука. Давайте попробуем еще. Если умру, то в прямом эфире. Вау! Очень острая штука. Здесь перец еще. Ну, а вот это чипсики. Не хочу, буду ждать свою еду, кисадили. Вот, ребят, такая еда. А что-то я кисадили здесь не вижу. Кисадили это что-то, по-моему, другое. Это, по-моему, такая лепешка И там внутри сыр, еще что-то. Да ладно. Приятного посетывания. Мясо, мясо я люблю. Что за мясо, интересно? Какое-то оно очень мягкое. Что это? А, нет, Съедобно, вкусно. Ребята, сегодня воскресенье утро. Я на всякий случай приехал, я знаю, что это закрыта контора, но на всякий случай приехал, да, вдруг ворота открыты. Я бы смог тогда машину оставить, Лючи где-нибудь вот в таком вот ящике, где письма, видите. А, да, к сожалению, нет. И охранников, видите, никого нет. Так бы сегодня бросила, сегодня еще бы цел. Опа, они кажется... О, ворота-то открыты, ребятушки. Точно, значит, я сейчас тачку загружаю, кидаю ее там, а ключи прячу. И сегодня я еще смогу проехать. Ура! Так, ребята, надо отфоткать всю машину, потому что принимать некому, как вы видите. А потом не возникло вопроса, что она прибыла в каком-то не таком состоянии. И идем и бросаем ключик в мейлбакс. Вот сюда моего. Эй... Вот есть Би, какой брат, непонятно Давайте Оттуда Сфоткали сфоткали, Все, закрываем ворота Мы победили, ребят, победа, едем дальше Ребят, как я и говорил, колеса хватило на дни сутки Моего жгутика, помните, который я оставил Ну, в принципе, как раз я все запланирую Я сразу приехал на разгрузку Сегодня с утра разгрузился и сразу на стоянку и пока просто на стоянке уже стоял, я смотрю, датчик начал показывать, что воздух стал уходить из колеса. И мой жгутик начал протекать. Так что нормально, штука такая на время подходит. А потом уже, поскольку давление очень высокое, это не легковой автомобиль. Поэтому меняю колесо и еду дальше. В город Остин. В Остине меня завтра ждут утром три машины. Поэтому я сегодня продвинусь вперед. А завтра уже в Далласе будем дальше Заниматься делами One hour later. Вот, ребят, почему я не люблю заезжать на вот такую сетевую лавсную. каждый раз мне это приходится делать, потому что деваться, ребят, некуда Сегодня воскресенье, не так много контор работают Ждал очередь и приехал сюда Вот он уже где-то полчаса, ребят Я не засекал, но где-то полчаса, по ощущениям, он не может домкрат просто поставить и поднять Он одним домкратом попробовал, вторым домкратом Я не знаю, что у него там не получается, я хочу подойти Они говорят, нельзя, нельзя, у нас правила нельзя внутри стоять Но, ну, видимо, чтобы их... Наверное, вот эта дурость, глупость, безрукость, безалаберность Нельзя было увидеть, записать Вот он следующий крат принес, опять что-то пытается, понимаете? И мексиканец, который вчера просто мы с ним вдвоем делали, чтобы быстрее Я помогал, он делал Дело-то не в деньгах, ребята, не, не важно, сколько они возьмут А важно, здесь, кстати, еще и дешевле, тем вот у мексов, у быстрых, у шустрых делать бывает А важно быстрее это сделать Но вот они тормозят, блин, еле-еле, домкрат не может стать. Хорошо хоть колесо крайнее, не внутреннее 10 гаечек открутить, поменять колесо и поставить назад но я думаю, что не меньше часа, а то и больше Ребят, то есть он вообще логические связи не видит между подъемом трейлера И тем, каким образом он будет вытаскивать это колесо Видите, каким образом он домкрат поднял Он, он подложил домкрат не под раму трейлера а Для того, чтобы поднять трейлер на максимальную высоту А, соответственно, за ним пойдут и колеса А потом колесо вытащить из арки Он поднял трейлер за подушку, соответственно подушка сжалась и трейлер поднялся, но и колесо ушло в арку таким образом он не сможет его вытащить колесо, что за блин, ну тупые, откровенно тупые ребят, просто на этих сервисах работает, видимо здесь просто нужно 5 классов образования, но не знаю, и потом ты после пяти классов достигаешь 18-летнего возраста, тебя берут, наверное так Ребята, достал из трейлера сейчас самокат, весь пыльный, грязный. Я его убрал еще, наверное, пару недель назад, когда Женька, помните, ко мне приезжал, чтобы он внутри не хранился, уже разучил кататься на нем. Короче, я приехал. Что, мягко? Аж три сразу машины, ребята, здесь, смотрите. припарковался здесь нормальное такое местечко. Здесь же за ночью, тут раз еду куда-то, позавтракаю. гружу, и мне останется еще выгрузить две из шести. я еду назад в Флориду. Круто? Круто. Какая красота, сейчас пойдет кафе. Ноутбук с собой взял, видео для вас отправлю, чтобы человек в России монтировал. Так что все ваши пожелания, критику мы учитываем. Артем все просматривает, все комментарии. Будем учитывать, улучшать контент. Они говорят, а возьмешь 4 колеса, мы доплатим. Я говорю, возьму. А сколько надо доплатить? Я говорю, 100 баксов. Все, ребят, 4 колеса несложно взять? Несложно. Так, загоняем первый автомобиль. Go, go, go, go. Так, ребят, теперь вопрос у меня. Как вы думаете, какой автомобиль лучше в середку кидать? Напишите свое мнение в комментах и сейчас увидите, как я это сделаю. Соответственно, у меня есть Майбах и есть Континентал. Какой вперед, какой назад. Какой в середку, который на жопу. Вот этот однозначно пойдет вперед, потому что сами знаете почему. Погнался сразу их в рядочек выставлю. Все, ребят, четыре колеса принесли, соточку добавили. Нормально? Нормально. Как раз на первый этаж, я думаю, я умещу где-нибудь эти колеса. Ну вот, так-то получше будет, да, ребят? Отлично, крепим. И загоняем. Какую машину? Правильно, Мерседес. Мерседес здоровый, тяжелый, огромный. Высокий, много весит, поэтому его максимально сюда влезть И потом Континенталь, который тоже, кстати, много весит на жопу. Удеваться некуда. Россия. А? Россия. Россия. Yeah. Ну, блин, наконец-то, ребята, этот край все роддал. Задолбал он у меня. Неудобный, крайне неудобный. Поехали дальше. Ну что, ребят, приехал разгружать крайний автомобиль. Это Chevrolet Corvette, который у меня расположен вот там, на самом верху. Но, соответственно, перед этим мне нужно выгрузить колеса. Четыре колеса, за которые я 100 долларов получил. Так что придется поработать немножечко. Сейчас колеса вот сюда поскидываю. Машину заберу, выгружу. Потом назад их закину. Так, укладываем. Ну, в принципе, она обочина. Здесь обочина как раз для этого предусмотрена. Видимо, специально сделали. Тем не менее, конусы не помешают. Вот так, Красота вот туда мне нужно start start starter. Okay, no, I can see sign right here. But I park right on the on the left side. Left side. This says no parking. Where? All along. No all. Only right side. I, I park on the left side. Maybe can call to police if I can park. Короче, ребята, просто ребята не хотят принимать тачку, потому что я по их мнению где-то не там встал. Can I Короче, смотрите какая тема. Чувак, чувак вышел, он там uh... сидит один и мне говорит, подошел туда пешком. Я их корвет доставляю, они говорят, ты не можешь здесь стоять. А там специальная полоса, я вам снимал. Там знаков нет, запрещающих мне стоять. Он мне говорит, ты не можешь, ну да? давайте вот здесь туда, что ли, брошу. Сейчас я сфоткую, что я здесь ее оставил. Короче, он говорит, ты не можешь там стоять. Почему я не могу там стоять? Потому что там запрещена, там стоянка, там запрещено стоять, там стоят знаки. Я говорю, там нет знаков, запрещающих стоять. Нет, там есть знаки, тебе нельзя там стоять. Ну, короче, запретил мне стоять. Один чувак пошел, сообщил всем. Блин, я мокрый, потому что там жарко в трилле. Он пошел, сообщил всем друзьям своим. И те говорят, ты там не можешь стоять. Все, ты не можешь. И не принимают у меня машину. Я говорю, дайте с этот, джамп стартер. Мне нужен джамп стартер, вашу тачку завести. У нас он есть, но мы тебе не дадим. Он на той стороне где-то. Я говорю, вот это кавер можно оставить для вас? Нет, нельзя. Короче, просто вредные, чтобы я там припарковался. Блин, а я открывал так долго. Колеса, видите, выгрузил. Придется да. Колеса назад, что ли, кидать. Не знаю, куда сюда, что ли, кинуть. И поехать выгрузить там, где они говорят. Деваться некуда. Иначе не принимает собаки. Просто принципиальные чуваки. Хотя я говорю, где? Здесь, ребят вот реально. Здесь нет сайнов. Видите, здесь нету знаков нигде. Я здесь могу стоять. Это специальная зона. Это не поворотная зона, потому что она упирается, чтобы вы понимали. Видите, она упирается в газон. Это не поворотная зона. Я реально здесь могу стоять. Он говорит, там дальше сайны. Вон там сайнов тоже нет. То есть там тоже нет знаков, которые запрещают стоять. Вот здесь тоже нет знаков. Одеваться некуда. Если бы она заводилась, я бы ее сейчас здесь кинул и потом, соответственно, им пригнал туда. А она не заводится, поэтому мне даже делать нечего. Придется к ним ехать. Блин, на эти колеса собирать. Вот что им, ребят, так легче станет, что ли? Ну Вот я, допустим, сюда сгружу. Кому легче станет? Вообще не понимаю. Что за поведение? Сейчас пойду спрашивать теперь jump starter. Посмотрим, что они скажут. Ого, сколько у них тачек крутых. И ничего не продается. Hello. Can I get jump starter? I want to car for you. Thank you. Yeah. Все, мне дал, ребят, jump starter. Видите, вот такой крутой мне тоже нужен. Это насколько интересно, на 5000 Оставили, пробуем. Не хочет. А. Что здесь, ключи нет? Слабый что ли? Вроде включен, но сразу включается. Не работает. Пойдем за ном. Ребят, второй принес, пробуем. Вообще, что за фигня? Не понимаю, ребят. Я же и клемма проверил. Все плотничком, плотничком. Старти, чик-чик-чик-чик. Да, придется повозиться. Опять, ребята, все распланировал, этот забираю, эту тачку туда успеваю, блин. Фига ничего не вышло, Машин просто не заводится с джампера. Один, второй попробовал, просто вытолкал его. как в старые добрые времена. Помните, когда-то было много таких машин? Сейчас надо ее отфоткать хорошенечко, чтобы потом вопросов не возникало. Ребята, вы знаете, мне какая мысль в голову пришла? Я же говорил о том, что я собираюсь в конце сентября поехать в Грузию, в Батуми. И вот в связи с этим довольно большое количество сообщений от вас мне приходило и на почту, и в различных социальных сетях, ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме много людей писало о том, что мы с женой собираемся, хотим с тобой увидеться, в каких числах это можно сделать, где поддерживать связь, может быть, есть какая-то группа в WhatsApp, еще что-то. И мне сейчас в голову пришла... Мысль, а что, если нам устроить встречу подписчиков? Ну, вот как в старые добрые времена, когда-то в России, когда, помните, в Решбейзе меня задержали потом на 20 или на 25 суток. В Саратове мы такие встречи неоднократно проводили, в Санкт-Петербурге я ездил, проводили, в Москве проводили. Что бы нам не провести в Грузии, в Батуми, как вы смотрите на это, что вы думаете по этому поводу? Может быть, действительно назначить встречу в каком-то месте? Я уверен, что в Грузии не будет какой-то ерунды, связанной с тем, что мы там организовываем пикет. Нет, это просто дружеская встреча, пикет или митинг. Нет, нет, никакой политической подоплеки, только лишь хорошее настроение, общение и знакомство. Что думаете по этому поводу, стоит ли или не стоит конкретное место, дату указывать? Потому что номер телефона я всем выдать не могу, понятно, по каким причинам, даже по таким, что у нас другой часовой пояс, и мне просто будут ночью по ошибке люди звонить. А вот если мне назначить встречу в конкретном месте, указать это место на карте, ссылку в описании на это место и в каждом последующем ролике напоминать вам о том, что встреча состоится именно там. Что думаете по этому поводу? Стоит, не стоит? Как вам идея? Ну и кто из вас вообще собирается, где, дайте обратную связь в комментариях. раздельности нас много, но давайте вот в этом ролике постараемся написать, что я еду с женой я еду один я хотел бы встретиться или нет или вам не нравится эта идея я бы очень хотел и меня не смущает даже то что туда придет два человека или три вместе со мной мне это тоже будет э, э, в кайф мне это тоже понравится jump I put Inside. have you ever delivered a car to a place like this no You see this red line? Uh -huh. No parking, fire lane, no way zone. Yeah. That you're blocking. Uh huh. Yeah. But where I can park? All here. Oh, what's here? All here. All of this. Yeah. Yeah. But, okay. Can I get your full name, sign? No, no. Battery is inside. <laughs> It might not only be a battery problem. Короче, дурака включает, как, как дебил, знаете. Когда он мне объясняет, пошел. Не, не лень же ему. Говорит, вот здесь стоять нельзя, вот видишь красную зону, вот здесь стоять нельзя. Я говорю, хорошо. Нельзя? Хорошо. Че дальше? Ну ты вот в следующий раз там вставай? Хорошо. Че со мной разговариваю, Чувак, подписывай, я поехал. Не ценит свое время, и мою тоже. А, вот эту штуку забыл отдать. Ребята, вот вы мне сейчас опишите. А как мне перебраться? А я хочу работать, я хочу в Америку, я тоже хочу. Вот если вы такие, лентяи, просто из одного места в другое, вот он ходит, живот свой растит, еле-еле ходит, то, блин, здесь делать нечего, то так же, как в России. Смысл нет особого. Такие же деньги будете зарабатывать. Если вы готовы пахать, потеть, как я сейчас, то вы здесь заработаете будете чувствовать себя хорошо. Поехали дальше. А вот, ребята, еще одно место, где я много раз уже бывал. И вот, пожалуйста, посмотрите, здесь вообще никогда проблем не возникало у меня. Всегда я приезжал, на этом же месте машину парковал и забирал свое Феррари. Сейчас будет такая же история. Вот смотрите, даже отличительная черта. Сейчас даже кто-то выйдет какой-то из, из персонала, чтобы мне отдать машину. Я же вам сказал, кто-то выйдет. Видите? Я вот вышел. I, I, I, okay. <coughs> Ребят, перехвалил, блин, представляете? Постоянно у меня такая вот история была здесь простая Вообще проблем никогда не возникало Сейчас я пришел, он мне говорит "Не, я тебе всю машину не дам завтра только утром Я говорю, почему? Но ну, она не готова, ты знаешь, блин, лентяй, просто лентяй. К, к концу рабочего дня не хочется с ним работать А мне надо успеть, у меня все под расчет Чик -чик -чик. Одну, вторую, третью машину Я все, должен сейчас выезжать, сортовать Мне надо быстрее ехать я, вам, я диспетчер позвонил, говорю, что за фигня, машина готова, ты мне сказал. Он говорит, сейчас, сейчас узнаем, на них наехали, позвонили, позвонили клиенту, клиенту сказали, что твою машину не отдают, что делать, либо мы сейчас уезжаем, либо давай договаривайся. Он позвонил, наехал на них, говорит, вы что, офигели? Я вам сейчас говорю, да ты подъедь туда, я говорю, туда не могу подъехать. Ну ладно, ладно сейчас притащим, сейчас притащим машину. Просто лентяй. Но мы сами не лентяй, ребята, трудимся, зарабатываем бабки и отдыхаем. Ребят, я ее не беру короче, я диспетчер позвонил, он говорит если она не работает, не бери ее, нафиг тебе этим мучения нужны мы сейчас найдем другое, еще и лучше Смысла нет, ребят, потому что сейчас мы ее покоцаем где-нибудь наверху, я ее сейчас покоцаю, если буду толкать и потом на нас повесят такие бабки что я ничего не заработаю плюс я сейчас и на остальные не успею, на все поэтому, о, блин Но у меня физкультура, конечно, знатная все не получится, вот сейчас вот эту вот ерунду надо все наверх заталкивать короче, ребята, они позвонили и сказали сколько ты хочешь, чтобы мы тебе доплатили за то, чтобы ты ее забрал я сказал, 300 баксов заберу, потому что здесь упражнений на час как вы думаете заплатили они Конечно, подъехал заберу ребятки кое-как я забрал этот феррари наконец-то старый загрузил давно я не грузил ничего лебедка лебедку я даже не доставал я ремнями просто Затянул ее, бросил. Блин, а время уже, ребята, 5.49. А в 6 закрывается одна станция, где я должен забрать машину, в 7 другая. Поэтому мне надо сейчас очень торопиться. Я попросил чувачка, сказал, что я тебе дам чаевые. Останься, пожалуйста, дождись меня, машину отдай мне. Поеду дальше, в 7 закрывается другая станция. Но она находится 20 минут. Почему для меня это важно забрать сегодня? Потому что, соответственно, у меня еще по есть 6 часов. Я смогу довольно много проехать, понимаете? И завтра вечером уже, так в таком случае начать разгружаться, потому что а, все тачки идут к частникам, им можно хоть ночью. Короче, ребята, большая удача. Какой-то Серджио, мне дали номер Серджио. Я позвонил, а это Сережа, оказывается. Сережа, сейчас подъехал к Сереже, говорю, Сережа, ты можешь меня подождать? Он говорит, я здесь до 10 буду тачки чинить. Я говорю, ну окей, тогда попозже подожду, подъеду. Потому что тот закрывается в 7, а я к нему приеду в 6.45. Надо скорее забрать сначала ту, чтобы те не закрылись. Потом, и точнее, да, мне даже так удобнее их загружать, чтобы потом не перегружать. Сразу потом пам пам бам и выкидывать. И все. И потом возвращаюсь сюда, забираю эту, даю ему чаевые, тем не менее, дам, потому что офис закрыт уже. Он может не менее не отдавать машину. Надо благодарить друг друга. Ребят, мне чаевые дают, и я должен делиться. Ребят, что-то я побаиваюсь его здесь ехать. Я здесь брюхом повисну, видите? Довольно резкий подъем. Он там подъем, и здесь подъем. Поэтому я, наверное, сейчас пойду выставлю свои конусы. И сейчас просто сюда подъеду. А еще у меня, смотрите, ребят, я пока тачку грузил, смотрите, что произошло. Вот с этим штекером. Где-то я его... Ну, вы поняли. так что я сейчас езжу без света, нужно что-то с этим делать. Ребята, торопился я, торопился. Видимо, да, не судьба а мне сегодня уехать. Может быть, и к лучшему, что я сегодня уеду. Я не знаю. Но видите, какая-то... Судьба у меня отводит от того, чтобы я ехал сегодня. Короче, позвонил сейчас клиент, с которым я разговаривал, который меня ждет, Скорлета. сказал, что мы сейчас только обнаружили, что машина сломана, и нам ее срочно нужно чинить, мы ее не можем отдать клиенту. Я говорю, ну я ждать не буду, у меня дадут другую машину, найдут с утра, а я уеду. Потом звонит другой чувак, видимо, его начальник, говорит, чувак, извини, пожалуйста, мы сейчас будем менять что-то там, и сегодня ночью она будет готова. Ты, ты подождешь нас? Я говорю, ну вообще-то мне надо ехать. Он говорит, ну, давайте у нас подождешь, сколько тебе доплатить? Я говорю, 200 долларов. <смех> не знаю, ребят. Ну, вот такая тема, ребят, время, время, деньги. В Америке вот все так. Он меня ждал, я ему тоже заплатил. А мое ожидание стоит несколько дороже, поэтому 200 баксов, если захочешь заплатить. Если нет, то я сейчас еду на так стоп наверное, поеду искупаюсь, блин, устал, покушаю. Поменяю вот эту штуку, чтобы у меня задняя часть горела на трейлере, потому что так ездить нельзя. И уже завтра утром, если этот чувак не родит до утра, то я беру другую машину и уже выезжаю. Ну вот, ребят, примерно вот так. А вот сюда, смотрите, сколько места. Можно даже мотоцикл было взять. Но я сейчас здесь закреплю колеса и поедем. Ребят, на улице дождь сильный пошел. Тучи какие-то, темно стало. Хотя время еще не так поздно. И знаете, в такой сильный дождь уже небезопасно ехать без задних фонарей. Поэтому я сейчас остановился. Буду сейчас стоить новый. Вот такой вот. На место вот такого вот. Старого, разбитого. Ну что, все соединил. Давайте проверим сейчас. Вот он мой штекер. Убираем. Подсоединяемся. Ой, башкой ударился. Готово. Габариты, ребят, включил. Если они горят, значит все отлично. Если нет, значит предохранители перегорели. Сейчас надо будет. Все отлично, пожалуйста. Все горит, все супер, все работает. Можно ехать дальше, как раз светлее становится. Все, ребята, вот с такой домину я привез три автомобиля. Пойдемте разгружаться. Ну что, ребят, просыпаемся. Последний рывок. Смотрите, какой трак и трейлер классный. Время 7 утра. Знаете, дом рядом, поэтому я не сплю. Вы такие интересные, интересные птицы здоровые, какие вкусные, наверное. Ладно, что, иду умываться, купаться и поеду дальше скорее, ребята. Пару часов, и я уже дома. Ну что, ребята, Мустанг я отдаю самым последним, а сначала Феррари driving emotion вот сюда даю и за это, ребят, как вы помните, я получу 300 баксов за то, что я ее сейчас буду толкать но, конечно, рискую, потому что могу где-то задеть поцарапать, мне на ногу можно наехать поэтому не удивляйтесь, что такая большая сумма в переводе на деревянные ребята, опасная штука я сейчас ее под, под наклоном как видите, вот так стоит она ручник не факт, что хорошо держит так что надо скорее в нее бежать нажимать на тормоз, чтобы она не уехала Теперь поехали вниз. Радуюсь, что это крайний автомобиль, такой сложный. Потом тот отдаю и вылетаю в Мексику. Какое, ребят, классное чувство. Как же жить хорошо, оказывается. Сейчас Клиент еще 300 баксов мои кэшем принесет. А я пока умоюсь. Вот такой у меня импровизируемый умывальничек. Вот здесь есть у меня мыло. Раз. И все. И красота. Нормально? Нормально, в полевых условиях. Тачку одну заберу на следующий рейс, уже на следующую неделю. Потом одну около дома отдам. Еду на стоянку, там Женька за мной подъезжает, на машине забирать домой. Сутки сегодня дело дело, а завтра вылетаю, ребята. Пойдем с вами путешествовать на недельку. Просто, чуваки, ребят, максимально странные. Два молодых парня. Нафиг они этот Мустанг купили, они разобраться не могут. Ручник сначала не мог снять, прибежал. Я говорю, чувак, убирай машину, мне надо назад ехать, разворачиваться. Всю дорогу мне названил, когда будешь, когда будешь. В итоге машину им привез, смотрите, они не могут включить первую передачу. Хотя там на, на ручке написано. Привет, ребятушки. Привет. Привет. В общем, что хочу сказать, ребята. Я прибыл а, в Майами, отработал, все хорошо. Женька меня встретил. Женька без меня вот такую тачку купил. Нормальный аппарат. Беха, Бэха, теперь у нас Бэшка. Подлокотник. Два с половиной литра. Прет капец. Подлокотник, руль, автоматическое сиденье, а, литые диски, пороги, мовиль, подкрылки. Блин. Короче, огонь, тачка. Взяли мы Женькой напополам Теперь у нас есть аппарат, на который только я, ребята, отбавился. Помните, мне машина, в общем-то, не нужна. Но на самом деле на такси тоже не очень хорошо ездить. Коронавирус, понимаете, да? Нет, дороговато выходит. На такси каждый раз по 10 баксов, по 15 баксов платишь. Машина своя. Ну, если пополам, то может быть и нужна. Может быть и нужна. Ребята, ну чего? Нормальный вечерок так прошел. Вы знаете, наши соотечественники прибавляются. Серега здорово! Вы знаете? Я не скажу, что это моя мечта, но вот у меня такой есть, такой есть план грандиозный, грандиозный. Он у меня уже давно был, еще когда я только приехал. Сейчас я вижу, как количество тех людей, с которыми я знаком, с которыми я дружил и дружу, и продолжаю дружить. И мы знакомились с ними в Турции там, или в России, когда я еще жил. Они становятся, эти люди, более решительными, они приезжают, они желают изменить свою жизнь. И план мой заключается в том, чтобы вот создать такое комьюнити свое людей, близких по духу, каким-то жизненным позициям. И вот общаться, дружить и жить в одном городе, может быть, в одном штате, ну хотя бы в одной стране для начала. Но ведь так или иначе я всех тяну, конечно, во Флориду, всем говорю. И теми ребятами с моими подписчиками, с кем я сейчас вот знакомился. По последнее время куча классных ребят, которые ну, выходят на связь, говорят, что мы вот тоже недавно приехали кто-то, несколько лет назад. Всех, всем говорю, приезжать во Флориду, самый лучший штат, поэтому потихонечку будем сюда народ перетягивать. Вот наш друг уже в пути, да, Жень? А, ждем его, капец, как ждем, даже машину ему дадим, работу ему дадим, все дадим, лишь бы хорошие ребята должны держаться вместе, я в этом убежден, из этого точно получится что-то классное, что-то интересное, так что ребята жизнь прекрасна планов огромное количество все все супер ребята вот делимся с вами этим позитивом может быть вам станет чуточку легче жить вы все таки мне об этом в общем то и пишете, что вас мои ролики на что-то мотивируют и, и мне это очень нравится ребят. поэтому стараюсь для вас стараюсь записываю человек в россии сидит и монтирует только чтобы вам правда немножко жалось получше я я этому тоже очень рад